Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень интересная тема о том, если вам поставил врач такой диагноз, как ВСД, что же вам теперь делать и что с вами. В первую очередь давайте разберемся, почему врач вам поставил такой диагноз. Между прочим, ВСД это вегетососудистая дистония. Есть множество аналогов такого диагноза, как нейроциркуляторная дистония, соматофорное расстройство вегетативной нервной системы и многие другие. Но что же за этим стоит? За этим стоит то, что врачи, сделав необходимые обследования, чтобы выявить какую-то патологию, ничего у вас не нашли. Это должно вас сейчас успокоить, Потому что в первую очередь это говорит о том, что на физическом уровне вы совершенно здоровы. То есть никаких физических болезней у вас нету, никаких патологий у вас нет, вы абсолютно здоровы. Но при этом вы продолжаете испытывать определенные дискомфортные состояния, которые медицина, к сожалению, на сегодняшний день просто не может объяснить у вас могут возникать скачки давления, сердцебиение, пульса, вас может бросать тот жар, ту в холод, головокружение, напряжение в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, дрожь в теле и множество других симптомов, которые вы можете испытывать. И при этом, когда вы приходите с этими жалобами, а еще, может быть, вы жалуетесь на то, что у вас бессонница, проблемы с аппетитом, постоянная утомляемость, постоянные тревоги вас мучают, может быть, панические атаки, вы обращаетесь к врачу с просьбой найти у себя патологию и вылечить ее, как любой нормальный человек. И когда врачи, сделав все необходимые обследования, понимают, что у вас нету никаких патологий, то есть вас лечить нечему, то они ставят такой диагноз – вегето-сосудистая дистония. Для себя на в своем медицинском уровне, подразумевая, что у вас ни с того, ни с сего начинает работать сильная вегетативная нервная система. Но вы должны понимать, что это не совсем так, потому что врачи остаются на уровне физического состояния тела, но при этом они не понимают связь вашего эмоционального состояния с вашим физическим состоянием. Я вам приведу пример. Если вы чего-то испугались, то у вас возникает эмоция страха. То есть она возникает на уровне ваших эмоций. Но при этом, когда страх возникает, этим дело не заканчивается. После того, как у вас возник страх на эмоциональном уровне, ваш мозг тут же направляет сигнал над на выброс адреналина. И вот с этого момента ваш страх на эмоциональном уровне начинает давать на физическом уровне симптоматику. Ваши вегетативные процессы очень связаны друг с другом. Поэтому, когда у нас происходит выброс адреналина, в первую очередь он делает только одно. Он ускоряет ваше сердцебиение. Ускорение сердцебиения увеличивает пульс, увеличивает давление. Скорость движения крови ускоряется, и в результате требуется большее насыщение крови кислородом. И в результате этого вы начинаете более интенсивно дышать, от чего чувствуете одышку, нехватку воздуха, сложность сделать глубокий вдох у вас также начинается перенасыщение крови кислородом, потому что это происходит все очень быстро, и у вас возникает так называемая гипервентиляция легких, в результате которой вы можете также чувствовать головокружение. Получается, что многие ваши симптомы, которые вы на данный момент испытываете, очень легко объяснить результатами выброса адреналина. Но вы спросите, почему же раньше, когда у вас возникал страх, таких проблем не было? И правильный здесь вопрос – в том, что у вас накопилась тревожность. С течением времени постепенно ваш уровень тревожности повышался. То есть это происходит так, что все больше и больше ситуаций в жизни у вас вызывают страх. В результате повышается ваш уровень тревожности. С его повышением вы как будто находитесь с зажигалкой в комнате, которая наполнена газом. То есть если вы просто с зажигалкой в комнате, зажигая ее, вы получите небольшое пламя. Но если вы зашли с такой зажигалкой в комнату, которая наполнена газом, то даже и малейшая искра может привести к огромному взрыву. Собственно, такой взрыв каждый раз у вас и происходит в результате возникновения у вас вегетативных различных симптомов. Теперь, когда мы с вами определились, что это такое, почему так происходит, резонно здесь будет вопрос, что делать дальше. И здесь нужно очень четко понимать, что на физическом уровне вы здоровы, и первой причиной возникновения ваших симптомов является ваша эмоциональная сфера, а именно связано это все с вашей тревожностью, потому что страх, который у вас появляется, тут же приводит к выбросу адреналина, который запускает все эти симптомы, с которыми вы идете к врачу, и в результате вам ставят ВСД. Здесь очень есть простая и четкая технология, которая основывается на когнитивно-поведенческой психотерапии, которая является наиболее эффективной в лечении тревожных фобических расстройств. По сути, это инструмент, который помогает вам наладить свою эмоциональную сферу. По сути, это помогает вам правильно воспринимать все те ситуации, которые на сегодняшний день вызывают у вас страх. Для того, чтобы это произошло, вам нужно сделать всего две простые вещи – вам нужно использовать АБЦ-схему когнитивно-поведенческой психотерапии и с помощью нее зафиксировать все возникающие тревожные события в вашей жизни. Большинство из них, порядка 70% у вас повторяющихся ситуаций, то есть вы раз за разом на них реагируете. Когда вы их правильно зафиксировали, вы можете поменять к ним свое восприятие. Как только вы меняете свое восприятие к тревожной ситуации, она из разряда опасный переходит в разряд нейтральный и таким образом, сокращается общее количество ваших тревожных событий. За счет сокращения количества тревожных событий снижается ваш уровень тревожности, и на фоне какого-то очередного стресса или страха уже организм не будет давать такой большой и сильный выброс адреналина. То есть, если мы говорим о тех симптомах, с которыми вы обращаетесь к врачу, вы должны понимать, что с симптомами работать бесполезно они пройдут только тогда, когда пройдет тревога, которая их провоцирует. Если у вас есть такие проблемы, как бессонница, утомляемость, проблемы с аппетитом или другие какие-то связанные с вашим образом жизни, то, скорее всего, эти проблемы также пройдут при снижении тревожности, потому что тревога уберет симптомы, которые на них влияют, и, соответственно, эти проблемы также пройдут. Вот мы сейчас с вами рассмотрели пошаговый план о том, как выйти из состояния ВСД, если вам врачи такой поставили. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои вопросы в комментариях. На этом у меня все. Всем пока.